Как сделать печь своими руками Да легко, надо просто взять курс нормальный Проверенный, посмотреть людей, послушать Которые делали печи, у которых они получались Потому что печи все разные, много халявных, много слишком дорогих И чтобы не было всяких лишних движений Просто бери да делай Обращайся, поможем Например, ссылка внизу Ребята всегда помогут тебе какой-то курс приобрести Я Михаил Немов Буду рад, если буду полезен для вашего будущего мастерства.